Всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео как вы уже понимаете у нас будет конкурс у нас будет просто грандиознейший глобальный очень большой конкурс у нас будет конкурс совместно с проектом SuperCoin. в общем ребята у нас будет 7 призовых мест призы очень огромные очень большие так что в этот раз у нас будет очень много победителей плюс я, как обычно от себя еще проведу розыгрыш от себя лично разыграю деньги Поэтому, ребята, принимаем участие в конкурсе. Сейчас вам озвучу условия. Первое условие ⁇ это у нас будет подписка на Discord. Второе ⁇ это у нас будет подписка на Twitter. И третье немаловажное условие ⁇ это оставить на форме Bitcoin Talk хороший отзыв о данном проекте. Также все, кто выполняет условия, просто в чате ставим плюс. Пишем плюс. Это означает то, что вы как бы выполнили условия и приняли участие в конкурсе. Конечно, как обычно, потом у нас по истечению, скажем так, срока конкурса у нас будет запущен стрим. И на стриме в прямом эфире мы проведем розыгрыш. И, кстати, на минуточку, ребята, у меня уже имеется призовой фонд. У нас получается, первое место это будет 10 тысяч монет, то есть одна мастернода. Второе место это будет у нас 5 тысяч монет, пол мастерноды. Третье место это у нас будет половиной тысячи монет. Четвертое место, это у нас будет 1250 монет. Пятое место, это у нас будет 650 монет. Потом у нас шестое место, это у нас будет 315 монет. И конечно же седьмое место, это у нас будет 150 монет. То есть, любое из этих призовых мест, это уже просто огромные колоссальные деньжище. Я не знаю, это реально, <laughs> это очень жесткий конкурс. Все очень серьезно, поэтому выполняем все условия, потому что я на стриме буду в прямом эфире проверять то, как вы выполнили свои, э, скажем так, задания. То есть, чтобы не было подделок, не было там мошенничества какого-нибудь. И на стриме в режиме онлайн, в прямом эфире мы проведем конкурс. Так что, ребята, условия я вам озвучил. Э, все, кто выполнил условия, просто ставим плюс, еще раз напоминаю, ставим плюс в комментариях. Обязательно также подписка на канал, ставим лайки, ставим пальцы вверх. На этом у меня все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.